В Липецкой области, по соседству с Тульской и Рязанской, расположена многим известное своей Шуховской башней и усадьбой Нечаева-Мальцова, село Полибино. Здесь протекает танька Мы добываем здесь источник питьевой воды. Работы ведутся в конце декабря 2019 года, но под ногами слякоть и снега нет совсем. Пробная откачка показала, что в скважине огромные запасы качественной питьевой воды. Монтаж насоса производим через адаптер. Проводим воду в дом и устанавливаем водоподающую трубу, греющий кабель и делаем зимний слив воды. Приятного пользования!